оси 2014 год сделали человеку запасной ключ его ключ почему-то моросит периодически не работает вот берем наш ключ абсолютно новый с первого раза работает пробуем заводить Автомобиль заведен. Убираем его. Берем ключ клиента. Автомобиль заведен. Наш ключ закрывает. Открывает. но его ключ ключ клиента почему-то моросит видимо уже пришел в негодность это наш ключ